Всем привет, с вами Ксю! Помешательство на покемонах просто поражает. Сегодня я покажу, что может случиться, если играть в покемон Го слишком увлеченно, забывая обо всем на свете. Погоня за покемоном, который кажется совсем рядом. Что может случиться на знакомой дороге? Вот, до него же дойти метров 50. Но почему-то обрыв появляется слишком не вовремя. Оказалось, что до него еще пара шагов. Как не проверить, сколько крутых покемонов уже набрано и кого пора прокачать? Вот этого уже можно посадить в гимн. Ой! А к Покестопу нужно подойти ближе, чтобы собрать все боги. Ну кто смотрит на дорогу? Здесь же движение небольшое. Неужели действительно кому-то понадобилась крышка люка? Тут точно без травм не обойтись. И телефон, скорее всего, тоже разобьется. Ну уж через дорогу-то я умею переходить. Зеленый для пешехода. О, покемон! Я успею! Стой! Сейчас я его поймаю. Кто посмел только что отвоевать мою башню? Вот сейчас подойду поближе. Это уже битва тренеров. Надо бы зайти в магазин за водой. Тем более, там тоже может оказаться какой-нибудь из монстров. О, а вот тут скопление монстров. Кто-то включил приманку для них. Нужно срочно присоединиться и наловить побольше покемончика. Ну и конечно, увлекшись покемонами можно запросто оказаться насквозь мокрым и угробить телефон с прокачанным аккаунтом покемон.го. А еще проснувшись утром и погрузившись в игру, гоняясь за прокачкой своего виртуального аватара и покемонов, можно неожиданно обнаружить, что снова пора спать. Ну и в конце концов можно И это еще не все ситуации, которые могут произойти. Конечно, есть и хорошие моменты. Например, для того, чтобы поиграть, теперь нужно бывать на свежем воздухе и много ходить. Можно завести настоящих друзей из своего клана и собираться с ними вместе, завоевывать. башню. Но, играя в Pokemon Go, постарайтесь все-таки не забывать о своей безопасности и обратите внимание на происходящее в реальном мире. Ставьте лайки, если согласны с этим видео. Берегите себя и свои гаджеты, подписывайтесь на канал, пока-пока!